Добрый день. Ну, не столько коммунальщики, сколько Харьковский гор исполком. Потому что здесь прослеживается совершенно коррупционная связка, о которой я уже говорю не один год. Это Харьковский горы исполком, судьи э, города Харькова. Сейчас подключился к этому делу еще и апелляционный суд. Раньше были только судьи, судов первой инстанции. И. КП сервис. Всем известная паразитическая структура С чего все началось? 28 июля этого года Я получил на почте Вот такую вот рваную бумажку Под названием «Судебная повестка» Вот я демонстрирую, что она рвана. Я ее из конверта -то в таком виде и вынул а На ней нету ни моего адреса не в качестве кого меня вызывают. На конверте и вот здесь написано Апелляционный суд Харьковской области. Номера дела тоже нету. Вот этот номер, который вы видите, это непонятно что. То ли порядковый, то ли еще какой-то проставлен. Неизвестно. И якобы судья Коровин, потому что подписи тоже нету. Корешка на этой повестке тоже, тоже. Корешок этой повестки тоже отсутствует. То есть это говорит о том, что на этом корешке подделана моя подпись и дата. 28 числа, я еще раз повторяю, я ее получил. Так, и этой повесткой меня вызывали в судебное заседание, которое состоялось утром 28 числа. То есть, приходите вчера, я написал соответственно. Да, сначала я. Полез в Державный реестр судовых решений. И забил вот тот номер, фамилию судьи ну, то, что полагается. На вот этом державном реестре внизу напечатано. На ваш запад не на жодного документа. Спробуйте изменить и пошуковые параметры. Меняли пошуковые параметры. Я просто не принес всю эту кип, я принес только один. Ничего, никаких следов данного дела. Нету в Державном реестре судовых решений. После чего я пишу соответствующее заявление в апелляционный суд Харьковской области на имя судьи Коровина. Естественно, номер дела я не указываю. И 29 числа с утра отношу его туда, в апелляционный суд. Мне ставят штамп на нем, и я спокойно ухожу. После этого наступает тишина. И эта тишина продолжалась до 19 сентября этого года Извините, до 19 октября это когда я получаю из уже дзержинского районного суда повестку о том что по исковому заявлению кп Желкомсервис назначено судебное заседание на 9 ноября уже на этой повестке стоит номер дела и все остальное. 24 сентября я немножко перескочил, мне в почтовый ящик, без конверта, без ничего, вот в таком вот виде, я принес оригинал, разворачиваю, подбрасывают копию копии решения апелляционного суда. Вот я, это пометки мои, потому что у меня подброшено в почтовый ящик без конверта, в котором идет речь о том, что оказывается сервис подал апелляционную жалобу на решение Дзержинского районного суда. И эту апелляционную жалобу, эта апелляционная жалоба удовлетворена. Когда я начинаю читать, то оказывается, что судья апелляционного суда Коровин, который вот фигурирует здесь в этой повестке, руководствуясь положениями законодательства СССР, подчеркиваю, СССР, вынес вот такое вот решение. В частности, фигурирует, что моя квартира, оказывается, это государственный жилой фонд, что мой дом, где я проживаю, это коммунальная, якобы коммунальная собственность, что у нас есть, оказывается, прописка в государстве о том, что КП «Жилкомсервис» завладел моей собственностью. Это ордер на квартиру. И ей воспользовался, моей собственностью. Ну, по сути дела украл и воспользовался. Ну и всякие такие. Но, что самое интересное, оказывается, что в моей квартире проживает некая гражданка по фамилии Просол. Проживаю, подчеркиваю. Одна пока. Когда я начинаю разбираться с бумагами уже из Дзержинского районного суда, то на повестке фигурирует только одна моя фамилия. Естественно, я пишу заявление в Дзержинский районный суд, о том, что одной повестки недостаточно, а, как полагается, по ГПК, мне обязаны прислать исковое заявление, ухвалу суда, предлагаемые документы и так далее, и тому подобное. И отношу это все в Зержинский райис 20... 19 извините, уже в датах начинаю путаться, так... а, 28 28 октября, а я получаю вот такой пакет документов уже, вот оно лежит, из Иржинского районного суда, где уже написаны две фамилии, вот Гаевский и Просу, это сопроводительное письмо. Дальше ухвала от 25 вересня 2015 года, то есть 25 сентября 2015 года. Напоминаю, что вот эта бумажка о решении апелляционного суда была подброшена мне в почтовый ящик 24 сентября. Значит, 24 сентября мне в почтовый ящик подбрасывается вот это якобы решение. А 25 судья Дзержинского районного суда Гайдук открывает производство делу по исковому заявлению КП жилком сервисе. В этой ухвале ни слова не говорится о том, что истец обращался в апелляционный суд. И вообще, что там идут какие-то между ними дела. Когда я начинаю читать исковое заявление, то опять здесь вижу ссылки на законодательство СССР. Ну, в частности, квартирная плата, это оплата за коммунальные послуги в будинках Державного и Громадского житлового фонда. Такого в Украине уже нету Вносятся еще месяц строки, встановленные Радою министром Украинской РСР. Где наша Рада, где Украинская РСР. Так, ну и так далее, и тому подобное. Опять идут здесь ссылки на украинское законодательство. Расписывается представитель КПЖУКомсервис некий Мартыненко. Но в печати исковым заявлениям нету. То есть его фамилия не заверена печатью, как обычно полагается. Представитель представляет юридическое лицо. Насколько мне известно, какая сервис лицо юридическое. Далее, раз это представитель, значит, данный представитель должен иметь доверенность. Да, лежит. Вот доверенность вот в таком вот виде, выданная сразу на трех человек. якобы доверенность, где написано, что данные, не написано, что данные лица, которые вот тут перечислены, являются должностными лицами КП то есть это нарушение. То есть это какие-то посторонние люди, а вот, вот они здесь вот перечислены, кто они. То есть с улицы какие-то ребятки собрались, причем малолетки, судя по их паспортным данным. И самое интересное, под подпись заверяет их подписи, Директор, написано, директор КП «Жилкомсервис» Яковлев. Данное лицо устранено от должности. Это решение сессии городского совета от 26 июня 2015 года. Было там заявлено и мэром, и всеми остальными. Получается, что данная доверенность уже не имеет никакой юридической силы. Из этого вытекает следующее, что судья Зеринского районного суда открыло производство по делу, по подделанным каким-то непонятным документам, по личной, я так понимаю, или устной просьбе или телефонному звонку каких-то непонятных лиц. Когда дальше начинаем рассматривать вот эти вот, когда я дальше начал рассматривать, то здесь уже фигурирует опять все та же. Просул. Но если в ухвале апелляционного суда она одна, то вот в этой знаменитой справке Жилкомсервис, которую он выдает сам себе, ну, в этой справке написано, что гражданин Жилкомсервис живет в моей квартире. Ну, как, вот, давно? Написано. А? как давно? Постоянно. Нет, вот, ну вот я читаю, потому что я понимаю, да, дана гражданину КП жилком сервис в том, что он в дужках, она проживает и прописано место Харьков по улице 24 серпня, в номер 44, квартира 26, яка складывается, ну и пошла эта вся. И проживает, да, и квартира, квартира державна написана. Нет, согласно решению. Мы потом вернемся к этому вопросу, чтобы сейчас не отвлекаться. Но уже у всем жилом помещении проживая четверо в семьи. Подчеркиваю, семьи у меня нет. Я один. Но здесь уже, но здесь уже четыре. Далее фигурирует я, фигурирует вот это просо, якобы дочь, уже написано дочь, утвердительно. И двое малолетних детей. Внук и внучка. То есть было один, стало три. Игорь Петрович, а суть в чем? Как взыскать с меня задолженность за якобы какие-то непонятные долги. Ну это мы опять еще. И прикладываются в качестве документов копии обрывков документов советского образца. Ну вот они. Поквартирная там, карточка прописки и так далее. Причем, что интересно, у меня действительно была дочь, ну, есть дочь, которая ушла. Мы с ней расстались в 197 году, и по сей день мы, я не знаю нигде она, мы с ней отношения не поддерживаем, чтобы было сразу ясно с ней. Было. Так вот, в ордере написано правильно, Гаевская и М, дочь, а уже вот в этих документах так вот написано, допустим, Гаевская. Гаевская перечеркнута, и на полях написано от руки просол. Фигу... Каких-то два номера мобильных телеф... телефонов, непонятных лиц. То есть внесено же исправление от руки. Как они сюда попали, почему это. И жена, которая фигурирует в ордере, а ордер был выдан 1... 30 августа 1982 года. Да? Ну, жена уже в этих документах не фигурит. Далее, если говорить там, допустим, о прописке, которая была в советские времена, то вот здесь стоит почему-то э, данные моего советского паспорта, советского, подчеркивания, украинского. Я специально сверил, у меня осталась копия еще советского паспорта, да? откуда они его взяли и как они сюда попали, да? И далее жена уже пропала, то есть ее, она уже здесь нигде не фигурирует, а фигурирует вот это вот ну, якобы дочь с какими-то якобы, якобы внуками моими. Значит, суть всего этого дела какая? Они говорят, да, ранее происходило следующее, мне давали сведения о том, что на моей жилой площади или в моей квартире якобы зарегистрировано вот это лицо. Зарегистрировано. Я очень долго выяснял, как, каким образом, почему, почему, без моего ведома и таким образом. Теперь эта регистрация, термин регистрация убирается и появляется термин проживает. Через апелляционный суд они уже провели проживая. Вот я на что упор делаю. То есть в, в решении апелляционного суда уже фигурирует термин проживает не зарегистрирован. Если сейчас Дзержинский районный суд то же самое применит вот такую формулировку, не о опроживает, то получается, что действительно уже не только про суд. А и два малолетних каких-то ребенка проживают, ну якобы проживают в моей квартире. Далее прослеживается совершенно четкий сговор между данной гражданкой и сотрудниками Харьковского горосполкома. Я говорю это совершенно четко, потому что доказательства у меня на бумагах, на лице, на бланках Харьковского гора где директоры департаментов Харьковского горы исполкомова нехорошковый китанин в ответе мне утверждают, что в моей квартире зарегистрировано вот это лицо. Но они пишут, что зарегистрировано. Значит, они через суд хотят ее легализовать вместе с детьми. Вот эти телефоны, номера телефонов там написаны только имена. Инна. Но просол тоже ин. Значит, подслеживается сговор между Харьковским горосполком и данным лицом. Ну, дальше, наверное, рассказывать не нужно, манипуляции уже всем понятны и известны. Далее, в чем состоит еще интересность, интересность моментов? Дело даже не столько во мне, и скорее не во мне а в общей, так сказать, картине. Очень многие пенсионеры наши, так и люди, инвалиды, проживают в больших квартирах. Родственники поумирали, и таким образом, такие вот престарелые люди занимают большие квадратные метры. То есть это одна из схем отбора жилой площади у престарелых и фактически беззащитных людей. Как эта схема осуществляется? Подается иск в суд первой инстанции, дальше судья первой инстанции по надуманным причинам, а я уже выяснил, по надуманным причинам этот иск не рассматривается, истец идет в апелляционный, там послушный судья выносит соответствующее решение, обязывая суд первой инстанции рассмотреть данный иск. А дальше суд, судья первой инстанции, начинает говорить, ну я же все сделал, у меня вот есть указания апелляционного суда, поэтому я выполняю решение апелляционного суда. И все. То есть, получается, в квартире появляется какой-то человек, посторонний, совершенно. Далее продолжение этой истории. Когда я начинаю выяснять отношения уже с Дзержинским районным судом, и прихожу, да, я вижу по документам, что здесь и полный пакет документов. Когда я пришел в, в суд Дзержинский, написал заявление о том, что прошу выдать мне на руки дело для ознакомления и посмотреть документы, копии документов, которых их не достают, то мне отказали. Я зашел в кабинет к судье Гайдук, там сидело два человек, человека, женщина и молодой человек вот. и мне было отказано естественно я написал соответствующий информационный запрос уже на имя председателя суда это было 29, числа, 29, сентября, э, октября, 29 октября о том что вот произошла такая история попросил дать мне ответ восстановленный срок в срок 5 дней информационный запрос сегодня у нас 6 ноября никакого ответа из Дзержинского райсуда, председателя его, я не получал. Напоминаю, что вот это якобы судебное заседание должно состояться 9 числа. А в ухвале в этой, да, вот, которую я получил 28 числа, я подчеркиваю, написано следующее. В открытие проваджение по указанной справе та призначитель судовое заседание на 12 10 15-го на 15 годы назад. А, Відповедачу в срок до 0.9.10.2015 надати письмовые заперечения проти позову та посылания на доказы, якими вони обрунтовываются. То есть я никак не могу подать никакие заперечения до 9 10 и, естественно, прийти в судебное заседание 12 10 То есть в я так понимаю, что судья Зижинского суда Гайдук уже запуталась. То она меня ухвалой вызывает на заседание 12 октября, теперь она мне присылает повестку на 9 ноября. Документы перепутаны. Вот пойду, я законопослушный гражданин, я подготовил соответствующие бумаги, их уже туда отдал, ну, и так далее. Вот теперь пойду 9 числа, как мне предписывает повестка, присланная мне, я за нее расписался. Вот пойду выяснять, а что же имели в виду судьи наших судов, апелляционного, Дзержинского и так далее. В том числе КП «Жилкомсервис». сервис Федорович, уточните, по какой статье будет рассматриваться дело? Что, что? Дело по какой статье будет рассматривать? Суть претензий Суть претензий следующая, что совершенно непонятная какая организация, потому что документы не приложены, что жилком сервис зарегистрирован и так далее. То есть получается, что документы поданы от неустановленного лица. Он, жилком сервис ничем не подтвердила свои полномочия, как это положено. И подано лицом, которое не неуполномочено это делать, потому что доверенность недействительна. Почему я и сказал, что судья... По сути дела, открыло производство по делу на основании искового заявления, там, где идут ссылки на советское законодательство, у неустановленного лица и приняло его лица, который не него на это дело. Значит, как? По устной просьбе. Я делаю вывод, что это было сделано по устной просьбе. Чьей-то? И еще уточнили. Вашу дочь зовут Инну и Инна. Мою дочь, да, звали Инна. Вы не допускаете, что она могла выйти замуж, и была ли она у вас зарегистрирована и прописана в квартире? Я это допускаю, но в ордере написано следующее, что вот эти три лица, Гаевский МП, наниматель, Гаевская и Г, жена, Гаевская и М, дочь, Прописанный, подчеркиваю, я пользуюсь сейчас советской терминологией, так, 20 августа 1982 года. А вот это самое просол, там где Гаевская перечеркнута и написано просол на полях, уже зарегистрировано в 1993 году. Да, могла. Но опять же, зачем мне строить гипотезы? Я руководствуюсь только фактами, которые Значит, вот я у вас имею. Была прописана. Естественно, потому что на момент, когда я менял квартиры, вот, а это по обмену получено, там он на ордере даже стоит обменный. Тогда я на его поля тогда, из этого, кстати, района, я здесь жил, я переезжал по обмену. Естественно, что тогда у меня на тот момент, на, на август 1982 -го года, у меня была семья, которая потом исчезла. Нет, нет. Там хитро. Это не статья. Я беру вот, э, исковое заявление. Просим асуд стигнуть и солидарно с Гаевского Михаила Петровича, это просол Солины Михайловни, на користь коммунального предприятия Жилком Сервис. А заборгованность с утримания будинки Веспарута при будинковых территориях станом на 01-06-14 года в размере 4224 рублей. 80 копеек. Просто стянуто. Просто Солидарно. Ну, а вы действительно не оплачиваете, вы не считаете, что нужно оплачивать в службе жилком сервис? Да? Жилком сервис никакого отношения к жилым домам многоквартирным города Харькова вообще и к моему в частности не имеет. Вот эта вот услуга, которая написана, утримание будинки в испоруд, согласно решению Харьковского горысполкома, от декабря 2006 года, номер 1186, выполняет совершенно другая организация, под названием «Харьков Благоустрий». Михаил Петрович, Вы подозреваете, что Вам могут кого то потеть вот этот пособный? Да, да. То есть у меня существуют вполне обоснованные опасения, что в решении, я говорю, в решении апелляционного суда уже есть, что живет, но одна а если будет, допустим, дальше разбираться, то, может, в решении э, Дзеринского рассуда уже появится, живет уже три человека. То есть не просто стянутые, но и... Если, в решении появится, что живет, все. Есть документ если... с печатью, что живет. Угу. Ну, а дальше там солидарно. А Почему я должен, собственно говоря, платить за какого-то взрослого человека, если он дееспособный? Коллеги, еще есть вопрос, уточнение? Можно вопрос? Да, пожалуйста. А какие вы видите, не знаю, средства решения, возможно, то есть, только правовая сфера, может, там, что тем, как общественности, то есть, чем вы, например, в, ну, а в не, не, не вполне понял ваш вопрос. То есть, ну, как вы, вот видите... Пути решения. Да, пути решения. Что я написал в своем заявлении об, этой, об этом, да? Я написал следующее. Есть такой документ, который называется запорщение на позов или возражение на иск. Так вот, в таком документе, который я написал, там следующее о том, что КП жилком отказать в полном объеме. И второе, вынести суду, вынести определение и передать материалы дела в правоохранительные органы для привлечения представителя КП «Жилкомсервис» и должностных лиц, которые там справки вот эти выдавали, к уголовной ответственности. Потому что вот эти все действия попадают под, де, под действия сразу пяти статей Уголовного кодекса Украины. Это подделка документов и так далее, и тому подобное. Разглашение моих персональных данных без моего согласия и без моего ведома, потому что здесь разглашены мои персональные данные. Никакого уведомления из организации о том, что кто-то персон... запрашивал мои персональные данные, кому-то выдавались, их нету. Что из этого выходит? Что судья, когда выносил вот эту ухвалу, да, вот в этой ухвале, ухвала или определение об открытии производства по делу, это решение, это один из видов решения суда. Так вот получается, что, что уже в самом решении недостоверная информация. Потому что нету, тут написано, что просол, да? Просол не живет, никогда не жил в моей квартире. Дальше суд не выяснял, живу я там или нахожусь в этой квартире. Документа, который подтверждал, что я действительно живу в этой квартире или нахожусь по этому адресу, у суда нету. Далее идут ссылки на советское законодательство. Вот и получается, что судья уже в решении в своем указал ложь. То есть вот этим вот решением, ухвала вынесено неправосудное решение. С самого начала, в самой, еще раз поясняю, в самой ухвале, про в впроваджения по справе, уже указана ложь и которая дальше начинает идти по нарастающему. Вы готовите. готовите отдельный иск? А зачем? Не нужно? Нет, пока я не вижу в этом никакого... Я подготовил еще заявление... Да, я теперь подготовил документы, заявления на отвод судьи, потому что по моему и по нашему мнению, тем, с кем я консультируюсь, такой судья или такая судья не имеет права вести дальше дело, Ну что сразу видно, что данный судья заинтересован в исходе дела. Это ну, начало заседания 9 ноября в 11.30 в Зижинском районном суде на втором этаже. Как они собираются это все делать, я не понимаю. Я уже начинаю повторяться, потому что еще раз говорю, что э, истец, жилкомсервис, никаких документов о том, что это реально существующая организация не предоставил. Я могу сказать, пожалуйста, пожалуйста. вот просматривается довольно-таки знакомо с этим, в этих схемах, так, вы не думаете, что это способ остановить вашу активную правозащитную деятельность или как-то помешать, или повлиять. В общем, со стороны конкретных лиц городского и, возможно, непосредственно городского угола. Я не только думаю, я в этом уверен. И вот почему. В апреле месяце в Жинский районный суд я подавал четыре иска. Два, которые касались повышения тарифов на электроэнергию и газ, где ответчиками у меня были Национальная комиссия, что здесь держа на Держанное регулирование энергетики и коммунальных послуг. И третьим лицом был ВОВК, председатель этой комиссии. В первом варианте у меня было два третьих лица. Это ВОВК и Петр Алексеевич Порошенко. У меня эти иски никто не принимал. Потом мне сказали, чтобы я убрал... Порошенко. Когда я Порошенко убрал, эти иски у меня приняли. Еще два иска касались тарифов на тепло и на горячую воду Харьковских тепловых сетей. В исковых требованиях я требовал, чтобы запретить Харьковским тепловым сетям КПХТС выполнять решение НКР и КП, поскольку расчет тарифов которые произвели Харьковские тепловики, сфальсифицированы. Все эти четыре иска рассматривались в Дзержинском районном суде. Первый из них попал в Киев. Это был апрель месяц. Второй остался в Дзержинском районном суде. Я получил по нему отказ. И по тепловым сетям тоже остались в Дзержинском районном суде. Это первая половина мая из Дзержинского районного суда по харьковским тепловым сетям мои иски, административные иски рассматривала судья Дзержинского районного суда Штых. Вот что написано, что напишет. Судею установлено, что позывная заява подана без додержания вымог, выкладанных и переликейды, а самое. У позывной заявки не назначены номеры засобу связка позывача. Это получается, что я в заявлении не указал своего адреса и телефона. Адреса электронной почты. У меня ее нету, я как физическое лицо выступаю. Позывная заява не с змисто позывных вимов, згідно с частинами 4-5 статей 105 Кодексу административно. И выклад, и выклад обставин, которыми позывающий обрунтовывать свои вымоги. Ложь. Потому что в исковом заявлении все изложил. И все сослался. Ну и требования оплатить. Но данные иски, согласно закону Украины про судебный сбор, да, такие иски не оплачиваются. Дальше мою заяву, административный позов, судья Штых, залишаю без руху. До усунення недолики. Когда я написал, что недолики я устранять не буду, в связи с тем, что это сказал, она повернула манить всю позовную заяву без розыгрыда. Что делает Киев, когда попадает в административный, окружной административный суд места Киева? Сначала мне судья этого судья Федорчук присылает вот такую бумажку, которая должна якобы служить повесткой. Тут так и написано, что это повестка, якобы повестка, хотя повестка имеет совершенно другую. вид. А дальше написано, да, с нарушением сроков. Он меня приглашает в судебное заседание, которое состоится 13 липня, 15-го року, об 11 .40. А я получаю это накануне. Как я доберусь до Киева, ну, может, на вертолете, на самолете, не знаю. И вытрабы от позывача, то бишь, от меня. Владельцы письмового подтверждение того, что в управлении судів України Украины или другого органа, который в межах своей компетенции вирішує спор, не имеет справы с спором между теми сторонами, про тот же предмет и с же підстав, не немає решения этих органов с такого спора. То есть от меня требуют письмового подтверждения, что я больше никуда ничего не подавал. Ну зайди в Державный реестр и посмотри, подавал или не подавал. Как я могу дать такое письменное, письменное доказательство? Я физическое лицо. Далее все оригиналы доданных до позовної заяви документов, або письмовые пояснения за значением поважных причин их відсутності. У меня не было никаких доданных документов. Приняти притянуто завдяші. Письмовое правил обґрунтування позывних вимог с посиланням на конкретні норми чинного законодавства України, які регулюють спірні відношення. Все это у меня в иском заявлении указано о том, что НКРКП совершенно четко нарушила Конституцию Украины, указанную статьи, закон о жилищно-коммунальных услугах и закон, это европейская социальная хартия, это европейский закон, который Украина ратифицировала. Я что, должен быть оригинал, а, и Конституция, что, должен быть, оригинал Конституции подкладывать в суде Федорчукова? Законы эти все. То есть, вот это все за уши притянуто. Написал, отправил, ну, получил вот такой вот ответ, да, вот без печати. Тоже самая повестка, тоже якобы повестка. Видите, печати нет, ничего нет. Вот такой вот документ. Напоминаю, все эти события происходили в апреле, первая половина мая этого года. А 25-го мая, как следует, из даты искового заявления. А, нет, извините, 14 мая, 14.05. сервис поддает иск. До этого я неоднократно через кабинет министра Украины Требовал у Харьковского горосполкома дать пояснение, почему Харьковский горосполком отказывается выполнять решение Конституционного суда Украины и 382 статью Гражданского кодекса. Речь идет о том, что все многоквартирные жилые дома принадлежат тем гражданам, которые в них проживают. Все коммуникации, которые находятся в доме, тоже принадлежат им. Внятного ответа от них я не получил. На последний уже уточняющий, а что же именно, я жду ответ уже третий месяц. Ответа так и нету. Когда я звоню теперь на горячую линию правительственную, мне говорят, что вам подготов... сформи... сформирован, да? видповедь вам сформована 4 сентября. Вот сформированный, сформированный ответ на данный момент я до сих пор не получал. За последние три с половиной года у меня дома лежат документы, которые подтверждают, документы с подписями «Китанина» и которые подтверждают то, что КП сервис никакого отношения к многоквартирным жилым домам города Харькова не имеет. Это они сами написали, из этого вытекает. Но платить мы должны, поскольку и идут там всякие витиеватые рассуждения господина нехорошко. Поэтому ваша версия, да, я в этом не только, не только думаю, но я и в этом четко совершенно уверен. Вот этими вот всеми вещами мне просто-напросто хотят заткнуть рот, чтобы я начал заниматься своими шкурными делами и оставил, наконец, наших чиновников в покое. И дал им спокойно жить и дальше воровать. Для сведения, я уже говорил, что жилкомсервис никакого отношения к нашим жилым домам не имеет. А с момента своего действия, то есть 1 января 2007 года по настоящий момент, у города украдено порядка 900 миллионов гривен. Каждый месяц КП жилкомсервис крадет у города Харькова 22,5 миллиона. Посчитать это очень легко, потому что в их э, счетах, которые они присылают людям, на одного человека приблизительно 15 гривен. Если вы умножите на полтора миллиона, то полу выйдете на ту же цифру, которую я вам сказал. Вот ежемесячно у города Харькова Жилком-Сервис крадет 22,5 миллиона гривен. Куда попадают эти деньги? Я считаю, что это в карман не бритого лица. А дальше на эти деньги он себе устраивает вот эти вот послушных судей, прокурора, милиционера и так далее. И вообще в городе Харькове завелась изумительная небритая дрянь, которая сидит как нарыв. И пока этот гнойник не будет вскрыт и удален, до этого пор в городе Харькове будут происходить всякие неприятности. Минирование, взрывы драки и всевозможные другие провокации.